Подняли ручки раз в сторону. Безролевая поса. И раз. И два. Ладошка вниз. И раз. И два выше колена. И раз. Выше тася колена. И два. И три. Четыре. И раз. Выше колено Карина и Дарина и два и три четыре срели в и раз выше колено и Динай и два на прямых ножках и три Кариночка коленочка еще выше четыре выше Карина колено и раз рука где и два, и три, выше коленочки, корпус над ногами, Машенька, давай колено выше, Маша, давай, давай, вот, четыре, еще раз, и раз, высоко, вот, Полина, только надо устоять, Тася выше колено, еще выше, четыре, молодцы, и раз, держать. Выше Дарина. И два. И раз. Выше Винета. И два. И два. Грудка вперед. И раз. Ну, Ксюшенька, выше. И два. И раз. Выше, выше, выше. Динай И два. Ручку в сторону, с ролеве, и раз стоим, никуда не ложимся назад, два, девочки корпус над ногами, и раз, без замаха Полина, и два, без замаха делаем, и раз, выше Велислава ногу, Соня выше, два, рука в сторону, Соня не болтается, и раз. И два. И раз. И два. Ручка наверх, Дарина. Дарина колено согнула. И раз. Выше. Два. И раз. И два. И раз. Полина, ты можешь коленку поднять назад. И два. Соня, это низко. И раз. Где рука? Тася, над головой. Над головой. Маша выше колена. И два. И раз. И два. И раз. Выше девочки. Очень низко. И два. Так, стоим. Раз. И два. Ты три. Велистала правая нога, а не левая. Правая. Выше. Четыре. И раз. Резко. И два. И три. Да, Карина. Выше. Четыре. 4. Дарин, согни посильнее. И раз. Четыре. И раз. Ну, выше. Маша, носок натяни. Два. И раз. И два. И три. Четыре плечи не задираем. И раз. И два. С ролеве. И три. Четыре. И раз. Айдынай колено выше. И два. Вот так выше. И три. Выше колено, Ксюша. Четыре. И раз. И два. Дарина, не надо вперед ложиться. И три. Выше колено Полина. Четыре. Молодцы. И раз. И два. И три. Стяжка. О, без без роливашки. Четыре. Открыли. И раз. И два. Выше колена. И три. Ручка в сторону. Четыре. Открыть на четыре ножку назад. И раз, и два, и три, ручка в сторону, в сторону Венета, ножка четыре, с ролевым. и раз, и два, вперед, колено выше, Маша выше, и стяжка, три, ручка в сторону, четыре, ножку открыли, четыре, и раз, отетю, и два вперед. И стяжка. И ножка назад. И раз. И колено два. И три. Четыре. Молодцы. Раз. королевы, И два. Высокий аттетюд. И стяжка три. Опустились. Четыре. И раз. Рука вверх. И два разворотик. Так, айдена, не то сделала. И три. Стяжка. Четыре. Еще два раза. И раз. Правая нога. Правая нога. Минета, это не правая нога. И два разворот. Выше ножку. Тася оттет. И три. Стяжка 4 и слева доделали. И раз. Рука наверх. И два. Пошли, крутим. Ну, докручиваем руки. Меняем Тасенька И стяжка 3. 4. Молодцы. И раз. Два поставили. Быстрее поехали. И раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. 4. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Маша. И вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Два. Никуда не крутимся. Три, четыре. Готовы. И еще раз. Стойте. Можно синхронно делать. И раз, два, три, четыре. Не спешим. Господи, это Хорошо, буду считать вверх-вниз. Поехали. И вверх-вниз. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Вверх. Тазь, не спеши. Вверх, вниз. Вверх. Соня, ты ложишься на станок. И вверх-вниз. Вверх. -вниз. вверх -вниз. И. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. В кольцо. И раз. До станка ножкой два. И три. Четыре. И пять. Шесть и семь. Восемь. И раз. Два. И три. Четыре. И пять. Шесть. И семь.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 Восемь. И раз. Два. В шпагат уходим. И три. Прямая нога. И раз. Два. Домаша. Да, И три. Четыре. И раз. Прямая Полина. Другая нога уже. И три. Четыре. Колечко. В идеале нога должна опуститься до пола. Два пола вперед. И раз. Два. И три. Четыре. И пять. Шесть. И семь. Восемь. И раз. Два. Хорошо. Раз. И вытягиваем. Вытягиваем до конца коленку. Два. И раз вытягивай винета колено два и раз ну, давай Маша дотягивай колен и два и три дотягиваем ближе к голове нога четыре и раз давай до головы Тася вот, красота. Четыре. Молодец, Ксюша. И раз. Ниже возьми, Ксюша, вот здесь. Давай, дотягиваем. Голову не закидывай только. И три. Вытягиваем. Четыре. Молодцы. И раз. Ловим. И два. И вытягиваем. Не падаем. И раз. Все вверх. И два. Ну, винета, бери пониже. И раз. Угу. И два. Ксюша, не та нога, Ксюша. И раз, Полина. Тебя ждем. Дожали коленку обязательно. И два. Юля, ловить будем, когда? И раз. Подбородочек высокий. И два. Карина, ты мне поймаешь сегодня или нет? И раз. Ну, поймали. И два. Вытягиваем. Молодец. Молодцы, хорошо. Пробуем. Еще с ногой вместе на ролевое поднимись. Маша, правильно бери ногу. Попробуй тогда вот так начни. Вот по Руку вытяни вторую. Тася, давай. А если я падаю без кубика? Да, если падаешь, без кубика делаем. Ну, Полина. Стой, стой, не падай. Пять. Молодец. Давай. Угу. Кто еще? Давай. Так, Карин, будешь делать? Оттяжечку. Вместе сделайте. Подожди, Ксюш, вместе. Ну, давай, лови ты уже ногу. Карин, делаешь? Пойдешь? Ну, давайте, колечки ловим, пошли. Локоть выпрями, Маша. Вытягиваем. Еще разочек давайте. Сбоку. Поехали. Раз. ролевые ролевые Оп. Да. Молодцы. А теперь без кубика. Красиво. Пошли. И раз. Ролеве. Стяжка. Молодцы.